утро вечер, день, ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн расклада 2 гадания. <свят> что думает человек, когда вспоминает о вас и его чувства. Первое, второе, третье вариант. Давайте выбираем любой, какой вам приспичит угодно и тому подобное. Будем делить, наверное, на мужчину и женщину, если захотите загадать. В принципе, если вы мужчина загадать на женщину, там все в описании, в комментариях будет. Если вы будете... Если вы будете загадывать на ж -ж -ж мужчину, то соответственно тоже. Такое ощущение, как будто эхо услышала. Странно. Ладненько. Маридон, доброй ночи. Добрый. Все, давайте. Я думаю, все все выбрали. Что-то как-то сегодня спонтанно и как-то все неразумно. Мне не нравится, когда все уходит, как то и то Что сегодня чат как-то... Ну, ладненько, давайте. Первое желтенького не будет, я его убрала, три варианта, ну четыре как-то многоватенько, прям. Ладненько, давайте. Здравствуйте, кто выбрал га-га-га? Кто выбрал красный вариант? Кто выбрал красную мужчинку? Мужчинку, конечно же. Давайте посмотрим, что думает человек. Что думает этот мужчина, когда вспоминает о вас и его чувства к вам? Давайте вот так, потому что там говорили о чувствах, а не чувства при воспоминании. Поэтому его чувства к вам лучше. Ну, по моему личному мнению. Ладно, что думает человек, когда вспоминает о вас? Опаньки. И его чувства к вам. Прям две карты. Ой, весело, задорно. Э, весело, было весело, задорно, прокажу в трока кубков и туз-кубочков. Нравитесь человеку, его чувства к вам нравитесь. Подождите вас. что думает человек, когда вспоминает о вас? Опаньки, опаньки. А кто-то здесь может быть и свободен, и не свободен, и тому подобное. Так, что думает? Что думает? Человек, когда вспоминает о вас. Ну, дорогие мои, здесь вот какие-то возможности и шансы, и, возможно, какие-то развалы и тому подобное, что самое интересное. Но если бы она была бы одинока, все дела. Ну, здесь туз мечей, прям с четверкой, семеркой, башней, десяткой, пентаклей. Либо как попахивает, а что было бы, если бы она была бы одна, и а что было бы, если все бы разрушилось, какой-то такой момент. Как странненько, что при этом? Несмотря на то, что человек потерпел некое поражение в отношении с вами, либо вообще вас. Но здесь, я бы сказала, есть какие-то навивания, неких ощущений по отношению к вам. То есть вы нравитесь человеку внешне, и это не отнять, я бы сказала, в таком сочетании туза и по королю жезлов. Но все равно нравитесь, по пятерке мечей, по шуту. То есть какие бы ситуации, да, какие допустим, разрывы, какие-то судьбоносные моменты были, не были кто бы сделал никакой, какой-никакой выбор. То есть вы все равно как-то прельщаете, вы все равно как-то нравитесь данному человеку. Возможно, чисто какие-то отголоски, какие-то ощущения, чувства остались. Угу. Да, то есть у нас двое кубков у Паши. Ну, ну пятерка мечей в соотношении влюбленная, шестерка жезлов, смерть король жезлов пятерка мечей. То есть, возможно, какие-то препятствия, возможно, какие-то вещи, которые вас как-то портят какое-то некое мнение, самомнение, здесь присутствуют. То есть, здесь я бы сказала, что все равно у кого-то может проиграться, что отношения как-то были на разрыве, как-то, возможно, были в каком-то неком далеком, как-то может также проигрываться отношения, претерпевали какие-то большие глобальные изменения, тоже можно здесь сказать. Поэтому вот. Но чувство здесь присутствует к людям. Возможно, чисто внешне. Возможно, того, что вы такая красотка. Либо следите за собой, либо ухаживаете. Королев жезлов, двух кубков, паш, пентакли. Здесь, возможно, уход женщины. Возможно, также и э, по король, королю жезлов и королеву жезлов. То есть, какие-то предначертанные судьбы. Здесь кто-то может даже думать об этом. То есть, вот здесь все равно вы нравитесь человеку. Возможно, чисто внешне от самого Маленького до любви нормальной конкретной нормальных конкретных взаимоотношений. Даже с пятеркой. Но пятерка мечей в соотношении со смертью я бы здесь сказала, что больше это говорится о неком mm. кризисе, о катаклизме между людьми. Вот. Так, что думает что думает человек, когда вспоминает о вас? Что думает? Тройка жезлов, тройка чаш. То есть было весело, было классно. Нам, все, нам всем здорово. Всем здорово и было, и есть. Если есть до сих пор. Ну вот четверка четверка чаш, король мечей, королева мечей, семерка жезлов, башня десятка пентаклей. Либо кто-то задумывается о, о разрыве. Давайте так. Либо женщина задумывается о разрыве, мужчина об этом знает. Либо здесь мужчина задумывается о женщине, чтобы она разорвала какие-никакие отношения в своей семье. Так, либо он о вас так думает, либо вы так думаете. Ну, типа, было бы не проще, если бы она разорвала отношения. То есть, если вы, в принципе, если вы с кем-то. В паре, в браке. То есть было бы очень сильно здорово, если у вас бы никого бы не было. То есть вы бы разорвали все эти концы, не были не согласны ни на какие шансы, вы были бы одна по королеве мечей, всегда одинокие дамы. То есть одинокие вообще, Н не вдова, просто одинокие. Одинокие шикарные, да. Вот, то есть было бы классно, если в тройке жезлов тройка чаш. То есть это обычно какие-то такие легкие отношения, при этом заигрывание, все дела. То есть а вспоминают, в принципе, что думает, когда вспоминают вас, очень сильно хорошо, но, возможно, с таким подтекстом, что было бы классно, если бы она была бы одинока. То есть без, без кого, либо без семьи, без всего. Это раз, дальше, что было бы все классно, было было между нами классно, но она там сделала какие-то решения, что-то порвала и что-то обрубила. Но нам было все равно здорово. Это тоже есть такой момент, но тогда, если в сочетании, что вы уже какой-то сделали какой-то шаг, отгородились от какой-то, возможно, семьи брака. И каких-то стабильных взаимоотношений здесь тоже может проигрываться. То есть было между нами классно, было между нами здорово, допустим. Но вот она вот, соответственно, просто разорвала со мной отношения. Вот. То есть я там ей там особо ничего не предлагала, а я она еще плюс разорвала. Ну, по четверке чаш, что как-то, возможно, вы предлагали, женщина отказалась. То есть, здесь, может, да, здесь вы, да, можете отказаться от этого. Но здесь вот именно какой-то момент одиночества и было и между нами классно. То есть, возможно, человек думает, что человек вспоминает, вспоминает, вспоминает вас как характеристика личности. По королеве мечей, по башне, по семерке жил по четверке. Вы не прощаете обид не прощаете измен не прощаете упреков вот здесь возможно как вы как некий сигнификатор по башне по королеве мечей то есть у вас так вспоминают таки нормально но сами как вы человек очень сильно трудный. и с вами очень сильно сложно Здесь тоже может проигрываться именно такое сочетание вокруг королевы мечей то есть вы очень сильно холодны в каких-то своих изречениях вопросов можете разрушать отношения можете просто Можете просто отгораживаться от партнера и вести себя холодно. То есть человек может вспоминать отношения с вами, то, как лучше было бы с вами, либо то, какая вы есть. То есть вот в каком-то таком контексте, я даже вот несколько контекстов я привела тупо в пример. Поэтому вот. Что-то со слухом, со звуком. Я, простите, я стараюсь как можно громче говорить. Вот, То есть, в принципе, неплохо, классно, но либо вы такая секая, интересная просто красотка с башней под боком, что можете всем там настругать что-то интересное, либо вы как лучше бы это сделали, лучше бы либо одна, и тогда с вами можно что-нибудь еще бы сотворить по тройке чаш обычно инфантильные отношения. Они растущие, но также есть инфантильность в этих отношениях, потому что три бабская вакханаль. Ничего конкретного, ничего интересного, а просто живем, работаем, нравится и ничего серьезного. Ну, по тройке, мяча, вот по тройке чаш обычно такие отношения. Ничего серьезного и происходит у нас. Вот. Ну, здесь вот, короче, в каких-то вот нескольких ключах я вот сказала быть, при воспоминании вас. Возможно, между вами Классно, здорово А вы, допустим, просто разорвали Тупо синим отношения Да, там И тогда, ну, в принципе, вы человеку Все равно как бы нравитесь здесь поход, По итогу То есть, возможно, да, какой-то такой момент Ну, как нравитесь внешне Это только максимум Ой, какой-то такой момент То есть вы как подходящая пара Возможно, между вами была некая связь И кто-то здесь очень сильно разрывал либо вы сами такая. То есть вот здесь я немножко в, в, в разном ключе, я бы сказала. Вот. Ну, классно, здорово, а что бы вот. Хорошее было между нами время. То есть приятно, мне было классно, мне было здорово. Вот, короче, какое-то такое. Вы нравитесь человеку? Я не спорю. Здесь вообще спору нету. Здесь некий момент такого нового чувства, туза кубков. То есть нормально все. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у нас на красном даму, даму красную? Что думает человек, когда вспоминает о вас? Здравствуйте, мужчина, что она думает, когда вспоминает о вас? Что дама думает, когда вспоминает о вас? И что при этом она к вам чувствует? Вообще, что чувствует? Нет? Что при этом она к вам чувствует? Давайте, что она чувствует? Потому что немножко не тот вопрос. Все было правильно. Немножко холодно Что думает Что думает человек Что думает женщина Когда вспоминает вас Ну знатный человек Сам по себе вы очень сильно Таки хорош Возможно здесь есть семейные отношения То есть про мужа здесь тоже могут очень сильно думать Ну здесь иерафант, что при этом чувствует И при этом Король жезлов Десятка жезлов, двойка жезлов и паш То есть неплохая кандидатура вы очень сильно здоровский, классный, но вот здесь я бы сказала немножко более... Вы стабильный. Вы, я бы сказала, немножко даже первее стабильный, нежели какой вы сам по себе. То есть стабильность у вас присутствует, вы умеете как-то выбирать между чем, тем и этим. Да, вы, вы работящий сам по себе человек. То есть, когда думаешь, что когда вспоминает о вас. Возможно, то, что я бы с ним была бы там в паре, я бы с ним там замуж бы, у меня бы с ним было бы классное отношение. Вот здесь, возможно, некие закидоны, но в плане того, что, в принципе, на будущее с вами как-то приплюсовывать, То есть. Но это то же самое, когда встретила женщина, и она уже думает, как назвать вашего ребенка. Но здесь я бы немножечко такой какой-то контекст. А что был бы, если мы были бы вместе? Тут тоже может очень сильно проигрываться в контексте. Да, то есть, а какие бы у нас мы были между нами отношения? А чем бы мы с ним бы занимались в данный момент времени? То есть здесь у вас хорошее мнение, здесь ничего плохого нету. Вы, как некая динамическая личность, умеете а, вовремя преподносить все самое вкусное и интересное. По может, дополнительно какие-то говорить какие-то выводы, доносить какие-то слова, вещи и умеете какие-то вещи делать и воплощать в своей жизни. Тут тоже такое может проигрываться. Возможно, если мужчина там женат, то о том, там, на, на, на ком он женат, тому подобное. Но здесь я немножечко в динамизме, немножечко бы сказала, по двойке жезлов все равно. То есть человек, в принципе, может вспоминать, а что было бы, если бы, допустим, два жезла, это у нас рассматривание некоторых границ, а что было бы, если бы у нас пошло бы именно, чтобы он стал моим мужем. Что было бы, если мы бы там работали как-то. И чтобы мы чем бы занимались, если бы у нас было бы это что-либо с этим человеком. То есть вот здесь какой-то такой момент. Ну, здесь у нас справедливость, восьмерка пентаклей, Я бы сказал, может, занимались, может, чем в паре занимались. Какая бы у нас была пара и к чему бы она шла, то есть какие-то результаты, какие-то первые попажу чаш. Ну, то есть вот здесь, возможно, как с намеком немножко на будущее. Также, какой сам по себе человек. Возможно, о вашем семейном положении, женщина задумывается, тоже может здесь очень сильно проигрываться в этом плане. То есть, а, а сам по себе, какой он мужчина, то есть, какой, какой он в быте. Здесь тоже может проигрываться, то есть, какой мужчина сам по себе в с женщиной там своей, если вы, в принципе, не вместе. У каждого просто своя ситуация, я как максимально просто охватываю вот эти вот какие-то, какие могут здесь быть просто соображения мысли. А, ладненько, больше такого я что-то не вижу. Ладно, когда вспоминают о вас так чувство при этом я почему-то при этом но это не было как в контексте ну давайте аэрофан двойка кубков четверка мечей а, ну здесь я чувствую соответственно при этом при том что она думает здесь здесь женщины приятно согревающие какие-то есть истории с... Ну, кого-то согревающие, давайте так, если в плане контексте от королевы до двойки до иерофантов. То есть, у кого-то такие воспоминания, что думаете, когда вспоминает вас, согревается некое тепло, становится легко на сердце и приятно. Здесь это, это первое. За такой момент: у королевы чаш, четверочка мечей иерофант. Возможно, какие-то а мне, атака надо было, чтобы было сделано. То есть, некая такая правильность, я бы не сказала, что какое-то чувство. А больше королева чаш Четверочка мечей, как некое охлаждение, но при этом как немножко какое-то некое для себя просто успокоение. То есть, когда человек вспоминает вас, это как мысленная, как вы, для нее некая медитация. То есть, возможно, вы ей ваш с этим человеком у женщины опыт, наоборот, ей было бы очень сильно, как же сказать-то, Ваш опыт, ваши отношения, какие бы они ни были, просто некое чувство дарит некого просто спокойствия. То есть, когда она вспоминает, она спокойна. Ну, возможно, здесь, здесь она прибегает к методу успокоения, потому что королева чаш это обычно у нас волнительный такой Но у нас и четверочка мечей то есть никаких особых чувств, просто какое-то некое бездействие, спокойствие. И Ерофан, соответственно, доказывает у нас некий такой успокоительный момент. Ну, успокоительный в плане в двойке Чаша Королевы жезлов, что некое чувство теплоты любви. Но есть также Ерофан, четверочка мечей и Королева чаши. Я немножечко бы в разном таком контексте сказала, что здесь некое успокоение даже... Вы как некое успокоение для ума у женщины. Во. Как таблетка анальгина. Ну что, типа, воспоминания о вас. Ну, это, короче, какой-то такой момент. Возможно, все и сразу. То есть, вот тут тоже может проигрываться такой момент, что она к вам чувствует. Король мечей, пятерка мечей. Обидно, больно, неприятно. <с> Обидно, больно, неприятно. А возможно, просто обижалку включает, да и все. Здесь тоже может проигрываться смерть. У нас и король чаш. То есть... Ну здесь, здесь в любом каком-то контексте, либо женщина вас очень сильно обижена, зла, они вас не понимают, если, допустим, какой-то контекст, данный момент. Давайте, да, здесь либо, пол, частич, либо полностью холод к вам, то есть никаких чувств эмоций, просто как бы вы, вы были в жизни человека, и все Это первый момент. Второй момент у нас по королеве по мечей, это в итоге. Второй момент. Здесь женщина, в принципе, просто в неком кризисе и даже не знает, что о вас думать и просто не знает какие-то ваши соображения мысли, а сама в какого-то момента побежденно ощущает чувство побежденности и неприятности, и больше как вот, то какая-то эмоционально незащищенная дома от вас. Здесь тоже может играть именно либо совсем больно, но с вами, либо, в принципе не больно но тогда без вас дорогие мои но ну, здесь какие-то вот чувства больше немножко неприятности больше как их больше как их нет либо просто в данный человек в данный момент женщина в данный момент охладила немножечко к мужчине. Здесь тоже может играть охлаждение, причем такое значимое, значительное. Возможно, только потому, что вы что-то там ей сказали не то. Здесь тоже может проигрываться именно в таком контексте королем мечей, как некое, что вы сказали что-то не то, что женщина повергла просто некий шок и раздражение и в некое ничто. У нас потом смерть, король чаш, и как-то вот здесь плавающие чувства. Вот. Либо вообще ничего, либо плохенько чувствует к а? вам поэтому как-то... Да? Давайте дальше, ну да. Ну ладненько. давайте дальше. Здравствуйте! Кто выбрал Голубой вариант второй? Второй голубой вариант. Mm -hmm. что думает человек, когда вспоминает о вас и его чувства? Что думает когда этот мужчина, когда вспоминает о вас Что думает этот мужчина, когда вспоминает о вас и его чувства к вам? О, но ну здесь печально. Здесь прям сразу печально. Здесь у нас семерка пентаклей, пятерка мечей, десятка мечей. И здесь как-то очень сильно, когда вспоминает о вас, очень сильно печалит человек, когда вспоминает о вас. Либо, либо с этим человеком у вас, в принципе, ничего особо не срослось. Либо срослось, но вы очень сильно ему сделали тогда очень сильно больно и прям пипец жутко. Ну, это одно из двух. Поэтому вот. Ну, давайте сейчас поподробнее расскажу, что а, его чувствую. Здесь дурак, здесь иерофант, только жезлов. Хм. Ну, чувство я бы не сказала, что там совсем-совсем угрюмо. Чувство как раз таки тоже присутствует. Вы затрагиваете человека. Возможно, человек у вас... Не сказал бы ценит, но чувство некого единства здесь присутствует. Ну типа как бро, ну, что вы какие-то одинаковые. Ну, здесь обычно у нас по этому... Иерфант у нас некое родство душ. То есть вы одного какого-то потока, вы с одного какого-то... Ну как... Очень сильно близки, то есть для человека. Я не буду здесь никого обманывать, здесь все равно туз кубков у нас выпал. То есть человек, в принципе, может о вас вспоминать такие как-то какую-то дичь, но при этом чувства к вам у человека присутствуют. Но ну, больше, конечно, стабильные, но при этом... Ну, под тузу. А, здесь разочарование. И король жезлов. Возможно, какого-то духовного родства просто. То есть, ну, вот она меня хорошо понимает. Да, вот мы с ней, как вот некий такой брат сестрой, здесь тоже, может, какой-то такой по верховному жрецу, я бы сказала, больше отыгрывается. Под рукой некая наивность, по тройке жестлов страстность, по рыцарю Пентакли больше стабильности и долготы. И тут с кубков, с восьмеркой тут кубков. То есть здесь все равно какие-то вот такие чувства. И здесь опять тройка, десятка. То есть вы можете, в принципе, для человека являться чем-то родным, по сути. Вы можете являться перволюбовью для человека, кстати, по дураку, по тузу, по ирофанту. То есть чем-то родным, чем-то очень сильно запоминающимся. Но тогда к вам чувства запоминаются, но и просто некая улыбка все равно присутствует у человека то есть я бы здесь сказала немножко чувства как немножечко при... не то что приукрасила но правда чувства присутствует, но здесь как вот все-таки единство и какого-то вот на одной волне вот вы для человека вообще в жизни являетесь и являлись я так понимаю неким жизненным и очень сильно ценным подарком и сюрпризом. Не думаю, что здесь мужчины и тупенькие, кстати. Нет, здесь мужчина думающий, обдумывающий период четыре тридцать тысяч раз. Можно. Отвечаю на кристинука Так, семерка петакли, пятерка мечей, десятка мечей что это хороший день. Так, ладно, что думает? Семерка, семерка пентаклей, пятерка мечей, десятка мечей. Соответственно, здесь есть чувство поражения, чувство законченности. Кто-то здесь и, в принципе, неутешительные какие-то факты, просто как некая, допустим, из вашей жизни с этим человеком. То есть Мужчина для себя может просто проигрывать, что в принципе никому мы друг другу не понравились, что сделали, ничего у нас не получилось, просто как факт, что у нас ничего не получилось. Здесь как факты между вами, что, возможно, какой то был предательство, либо какое-то, ну, здесь больше чья-то победа, то есть кто-то здесь кому-то что-то доказал, и ничего не к, а это ни к чему просто не привело, это привело к некому разрушению. Возможно, человеку больно на самом деле, тоже может проигрываться, что, в принципе, от какого-либо факта и от какого-то результата было просто то есть, возможно, результат, либо, возможно, кто-то здесь просто как предал человека, либо как одержал победу, но незначительно, что привело к разрыву отношений. Если в хорошем контексте, что, возможно, между вами ничего бы и не срослось, то есть, тоже здесь стоит, то есть, семерка пентаклей это обычно недовольный человек результатом особо. На большинство колодок так красуют именно вот недовольство. На семерке Пентакли и счастье единственное положительное значение. Там он доволен результатом, а здесь особо недоволен. пятерки. мечем, но бы все равно бы ничего не вышло. То есть, возможно, какой-то такой контекст. То есть, ну, здесь как-то вот не то, что в самом, сам, в самом негативе, а здесь я как больше бы сказала, как подтверждение некого факта того, что либо она мне сильно сделала больно. Я знаю, что она. Вот, каким-то своим поступком, да, с течением времени сделала больно. Ну, тогда семерка пентаклей, я бы сказала, проигрывается в контексте прошлого больше. В какой-то момент, то есть она мне сделала больно, потому что семерка пентаклей это результат. Но, но семерка пентаклей это некий результат, но результат, он должен вызреть просто, чтобы как-то дать. Поэтому что-то я сейчас совсем, наверное, непонятно говорю. Да, как бы жизнь повернулась. А здесь уже колесо. Да, то есть как-то какие-то надежды необратимые, какие-то надежды не очень сильно... А, то есть вы не оправдали надежды человека, Кто уже может здесь проиграться в ков... В ужасном контексте вы для человека не являетесь темой той конфеткой, которую бы хотелось. То есть, возможно, у человека были другие вкусы, а вы как некий сорт, и хотелось бы, конечно, да. Вот я ее попробовала, да, не в меня особо, в моем вкусе. Тут тоже может такое проигрываться. То есть, ну вот здесь я бы сказала немножко по мечам, как факт. То есть, именно как человек проигрывает для себя некий факт с вами. Вот. Ну, Чувствую вот какого-то единства Чувствую, возможно, возможно первая любовь Возможно, новый и тому подобное То есть, некий отпечаток такой наложила Да, она в моей памяти есть, присутствует Тому подобное Здесь тоже может как проигрываться как прошлое Если исходя из ваших как воспоминаний Допустим, мы, если это конец По пятерке мечей, по десятке мечей Соответственно, о конце идет здесь речь Вот Но здесь все равно у нас та же звезда Семерка кубков, семерка жезлов То есть, все равно тут то, то, что я и сказала, то и проигрывается, я еще плюс добавила некие вещи. То есть вот здесь я бы сказала больше какой-то такой момент. Ну, чувства к вам присутствуют, но они такие больше. Такие запечатляющие больше. Ну, то есть ваш образ запечатлен в этом человеке, соответственно. Некая, возможно, некоторая, возможно, вам благодарность за то, что вы были в жизни человека. то тоже может проигрываться, как некое такое духовное наставление, понятие того, что да, спасибо, некая как благодарность. Тоже может проигрываться. Но я не скажу, что прям любовь на любовь, но здесь присутствует некое принятие, некое вы приятно делаете человеку. Возможно, некий ваш также образ. То есть я не буду тут утверждать, что все любит до скончания веков. Некая единство с вами здесь присутствует. А если нормальные отношения, по второй. Окей. О чем думает, да? Типа о конце и тому подобное, если это. Ну давайте смотреть, если нормальные отношения. Дайте даже дополнительную тяну. Сейчас я вернусь, все, все, верну обратно. Как дернуть назад может, другому ты не могу сказать. Но здесь соответственно здесь все в одном контексте, то есть здесь там что произошло, если в нормальном отношении что думает, когда вспоминает о вас. Ну, здесь может жалеть себя, здесь может как кризис проявить, немножечко думать, что не то, что я не додала, а то, что я не получаю в отношениях. Да, то есть я не получаю того-то этого, потому что по четверке я бы хотел, по королю мечей я, я, я здесь, как склонение к король мечей, как неким мыслям, все-таки подтверждение того факта, что мы на правильном пути, что думает человек. Ну, здесь я немножко бы сказала, все-таки жалеет себя. То есть не то, что я не дал ей, а не то, что я получил. Все равно бы я королем мечей немножечко отыгрывал, как я не получил. Да. И по шестерке пентаклей. То есть, возможно, человек больше как-то немножко нытика включает. На самом деле, да, это, ну, такое, ну, жаление немножко себя в отношениях с вами, что вот я, допустим, я упустил, я не согласился на какую-то возможность из-за вас. То есть вот я, я, я упустил возможность, потому что она что-то захотела. Возможно, что-то что она для себя считала важным, чем... Может, вы и ранили, задели просто чувство человека, обидели человека. Здесь тоже, может, пробежало в куда. Я обиделась, потому что она сказала, что я отжирный, Сидзла, ну, либо какие-то такие вещи. То есть я немножко не в теме, я немножко не хочу. какой то такой человечка, если у вас нормальные отношения. Вот, тихий звук не только у вас, у всех. Поэтому давайте, ну вот да. Ну, вот, я бы сказала, может, кризис похоже, похоже на кризис порой бывает. Паника, давайте дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Те -те -те -те -те. Куда это убрать? -то? Здравствуйте, кто загадал на женщину? Она женщину, женщина-женщина. Она женщина любой женщина. Что думает человек, когда вспоминает вас эта женщина? Освобождение, крылья, тому подобное. Освобождение, он семерка мечей. Что думает, когда вспоминает о вас? Ну, сейчас я а, Что думает и, и ее чувства к вам? думает крыльями взмахнул убежал и взлетел ладно семерка мечей королева кубков королева пентаклей я не его мамка да ладно что думает человек когда вспоминает о вас возможно ваше предательство тоже может здесь отыгрываться возможно также что вы делите себя на двух женщин. Тут у нас королева чаш, королева Пентакли, отшельник пятерка Пентакли, а, колесаница. То есть, вы здесь от бабушки от дедушки ушли, и к, не, к не, никому не пришли. Либо вы от нее ушли какой-то другой даме. Здесь вот именно какой-то момент, возможно, каких-то подтекстов а, в отношениях, именно что, вы с кем-то там были в отношениях, они сказали. То есть здесь тоже какой-то может проигрываться, что вы не.. Какой-то обман. Здесь женщина вспоминает именно обман. Да, но здесь как факт, что думает человек. То есть именно думание, именно здесь как мысли. Возможно, вы с кем-то другим человеком вы как, да. То есть, да, чувство поражения, чувство, чувство гордости, чувство какое-то поражение и неприятности по отношению к вам, женщины испытывают, ну вот, как, как обидели, отобрали конфетку и ушел в другой. Но здесь треугольники, раз явный, либо то, что вы кого-то променяли на кого-то, это два, либо вы ото всех от двоих девчонок ушли, мужчина, если что. То есть, да. Ну, чувство такое, вот такой задетой гордости и как-то вот неприятности. То есть человек вас не понимает, это раз. Да-да-да-да-да-да, да да, да, да, да, да. Но я бы сказала, не понимает в каком-то таком контексте. По каких-то ваших поступках, возможно, женщина хочет выяснить для себя что-то в отношении с вами. То здесь тоже может какой-то такой момент проигрываться. Что думает, когда он, меня... он обманщик, да, он холодный, он обманщик, какие-то может к вам вещи, именно вам приплюсовывать, что вы такой холодный, он обманщик, а она вот твоя девочка, блин, ой, это из тиктока, короче, ладно, дорогие, давайте дальше. Поэтому здесь вспоминается обман, здесь вспоминается некое предательство, здесь, возможно, вспоминается некая шалс между вами, если, если обман и предательство было совершено именно с этой дамой. То есть здесь тоже может проигрываться. Но здесь, как вы вспоминаете, с неким холодным человеком по отношению к ней. То есть здесь, возможно, вы не считались чувствами, не считались какими-то другими людьми в отношениях с ней. То есть здесь вот да. Ну, другого все-таки семерка и по пятерке мечей, то есть обман, треугольники, предательство, неприятное к вам ощущение, и чувство женщин вас не понимают, и чувство какой-то некой поверженности, и то, что вы такой король, и невозможно кого-то что-то не предупредили и даже не сказали по императору, по миру и по шестерке. Возможно, ли питали куда-нибудь? Вот. То есть здесь вот именно как-то... Негатив... Здесь полностью в негативе все и Я не просто не знаю, с какой стороны даже позитив, просто тупо. Да, здесь треугольники, квадраты, возможно, третьи какие-то четвертые стороны. Возможно, некоторые женщины думают, что так оно и надо. Ну, именно как-то наказание себя. У некоторых может это сыграть. Но это очень сильно стрёмно, конечно. Ну, типа, что вы и так с ней поступили, а так и на самом деле, так и надо было поступить. Девятка пента и девятка чаш. Это некоторые, не все, я думаю, что думают. Правосудие, семерочка кубков, королева жезлов. Ну, каким-то, каким-то задомазохизмом немножко попасть что правильно, что он так со мной поступил. То есть, возможно, ушел, возможно, отошел и бросил. То есть, вот здесь тоже может такое проигрываться. То есть, некая правильность в неком обмане. Возможно, то, что она ушла, да, если <связывая> она ушла. Ну, ну вот я, я бы не сказала, что она ушла. Но если же здесь женщина сама ушла от кого-то, то женщина ушла по своим причинам. Вот что самое интересное. То есть, у нее есть причина, у нее есть, есть, поним... есть отговорка, чтобы уйти. <связывая> есть прекрасный портрет, который ее особо не устроил именно вы, как человек. В таком контексте здесь можно сказать. Вот. Ну вот, короче, какой-то такой момент. Вот, короче, как-то так. Давайте, наверное, дальше. Дальше фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый. дальше. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый мужчину? Что думает человек, когда вспоминает о вас его чувства к вам? Что думает, когда вспоминает о вас и его чувства к вам? Что думает работа, что чувствует печально? Ну, Восьмерка Пентакли, что думаю, когда вспоминают о вас. Бу, кто я для нее был, короче. Ну типа того. Что у нас здесь? Влюбленный страшный суд. Переполох-то. Ой, человек не понимает, кто он для вас является, либо был, либо есть. То есть вот здесь какой-то такой момент. То есть возможно вы его с кем-то спутали, либо возможно с кем-то сравнивали. Здесь треугольники, но в обратку может при прилагаться, кстати. Это раз. То, что вы из него хотели с кого-то состряпать, это два. То есть по восьмерке состряпать кого-то для себе подобие. По какой вы, вы стези думаете. Кто я для нее был, да. Здесь некий момент, я не понимаю, кто я для нее являюсь, либо есть, либо, либо вот если в данный момент я не понимаю, кто я ей вообще. Здесь тоже может очень сильно проигрываться. Чувство непонимания, чувство как на иголку, иголка в попе, вот вот ощущение иголки в попе больше проигрывается по влюбленным, по суду, по двойке мечей, по двойке пентаклей и по иерофанту. вы стабильная зараза, которая симпотная. Стабильная симпотная зараза в его глазах. Ну здесь ту с Пентакле, рыцарь жезлов. То есть показывайте то, что какая вы есть, это вы умеете, это у вас не отнять. Больше, я бы сказала, здесь чувство присутствует у вас, по отношению к вам. Но здесь, возможно, здесь и прошлое, кстати, могу может проигрываться, если в зачитании двойка мечей просут типа с воскрешения старого, мертвого и тому подобное. То есть вы, вы, в принципе, вы симпатичны для человека, вот здесь, я, я бы сказала, все там симпатичны для человека. Да, вот у вас есть изюминка некая, но чувство я не могу сказать, что к вам есть, вот, вот что самое интересное. Ну, то есть, вот смотрите, то есть вас человек, в принципе, может как уважать. Это вот я бы сказала очень сильно. А вот что-то до любви, что она моя единственная. Если у вас хорошие отношения, то это я могу сказать. Если у вас отношения не очень либо прошлые, здесь я бы сказала больше в том контексте, что человек, в принципе, немножко как жареный с иголками по отношению к вам. Возможно, здесь браки, либо есть, либо разрушены. Возможно, здесь кто-то из, из членов Ордена Гвардии тут в браке. А? Вот. Сразу говорю, если отношения реальные сразу и нормальные, то человек, в принципе, да, есть чувства, конечно, есть. Но дело в том, что человечек немножко как на иголках, это раз. Немножко подвойки мечей, подвойки Пентакля, как в попу ужаленная. Бегает мужчина. Вот, но при этом это могут также и быть и старые какие-то отношения к вам. Здесь тогда дружба-другбаном, я бы сказала, больше. То есть, в принципе. Но я бы не сказала, что чувств кон конкретно нету. Чувства, как остались. Чувства уважения. Это вот, вот очень сильно классно, когда в матче было сказано, а почему ты не любишь нашу маму? Нет, я вашу маму люблю по-своему. Вот здесь вот, вот какая-то... Но другой новой любовью, а он ушел из семьи. Вот, ну вот здесь я бы сказала больше какой-то такой момент. То есть, так, вот таких, таких ощущений уважения, понимания. Вот, здесь могу, может очень сильно присутствовать, если бы даже бывшие партнеры. Если нынешние, то вас, соответственно, любит здесь присутствовать момент любви по рыцарю, по пажу и по тузу. То есть, да, но человек в каком-то непонимании, немножко в нерешении по отношению к вам. Возможно, какой-то выбор, либо какой-то ответственный момент. Либо какой-то ответственный момент лично для человека наступает, либо да. Что человек немножко как запутался. Ну, не вижу я здесь особо. Здесь треугольники, но как две, две мужчины. Две мужчины могут проигрываться. Одна женщина. Может, как человек, в принципе, как, если двое, то как человек не понимает, кто он является вам на самом деле. То есть человек один, а вы из него лепите другого. Здесь тоже может проигрываться. Но здесь больше, как вспоминает, именно некое с непониманием вас. Да. Возможно, какую-то вашу совместную жизнь, жизнь вместе. Вы сделали, строили и тому подобное, и вот он как-то не понимает, а к чему и куда. Здесь тоже может такое проигрываться. Но здесь именно в отношении «а кто я ей?», в отношении себя. А что вам не было не так? То есть здесь может и человек сам над собой задумываться с вами в отношениях тоже. В негативном ключе я... Ну, видно, что может проигрываться вообще, да? Ну, вот я бы все равно даже... Вот даже выдася... Вот человек, возможно, боялся, если брать ответственность на кого-то, на что-то. Либо боится какой-то большой ответственности, не выдержал человек натиска. Здесь все очень сильно проигрывает, что я не выдержал, я не смог. Это если прошлые какие-то отношения, я не сумел, между нами была непонятка. То здесь больше анализ идет самого человека к вам, а не вас как личность, либо то, что она там что-то натворила. Нет, здесь больше идет анализ самого себя в отношении с вами. Возможно, кто-то не сыграл какую-то чью-то роль, которую должен сыграть. Ну, здесь вот какой-то такой момент. Дорогие мои, ну, больше как-то все, Ну, здесь я, я сказала. То есть по-другому прочесть вообще никак. Никак, не вижу по-другому. Давайте дальше. Давайте, что, что думает... Здравствуйте, кто загадал на женщину фиолетовую. Что думает человек, когда вспоминает о вас и его чувства к вам? Что думает женщина, когда вспоминает о вас и ее чувства к вам? Перепроверяет, и, возможно, если прошлое, то какие-то неприятные моменты может вспоминать. Ну, какой-то кризис, катаклизм, либо денег не было. Может, какие-то ответы почему да как? То есть вспоминает именно с вопросом: почему так произошло, а не иначе. Ну, именно с моментами приплюсовывания некого кризиса. Ладно, шестерка жезлов что чувствуешь к вам? Какие-то страхи прям. Дорогие мои, здесь попахивает как и бывшими партнерами. Простите, но правда здесь я прям вообще не вижу. Здесь кризис раз. Здесь чувство собственного достоинства проигрывается у женщины, чувство страха и чувство собственных каких-то надежд и «не подходи ко мне». То есть, вот, вот здесь какого-то, я бы сказала, немножечко отграждения и больше гордость за себя идет у женщины, нежели как-то по отношению к вам, что вы там ее драгоценный и единственный. Здесь девяточка Пентакли, здесь самодостаточность. Ощущение самодостаточное. Возможно, с вами Я с вами. но мало ли, вдруг тут реально нормальное отношения, просто некий кризис. Но здесь все равно по звезде, по семерке жезлов. Ну, здесь очень сильно натянутая с вами. Дорогие мужчины, вы простите, но натянутая с вами. То есть эта позиция обычно больше проигрывается для самодостаточных независимых женщин. Возможно, какие-то чувства страха по отношению к вам либо из-за вас присутствуют по каким-то либо действиям. Возможно, женщина отграждается от вас. Возможно, защищает больше. Возможно, к чувство не какого-то непонимания, то есть ощущение какого-то диссонанса по отношению к вам. Может, женщина также не понимает ваши какие-то цели, намерения действия. Почему вы это делаете? Какие у вас есть причина на это? То есть здесь здесь больше какое-то непонимание. Здесь врубаются не какие-то Здесь все равно какая-то гордость, вот знаете. По-другому, блин, я не могу сказать. Если ты в паре, ну тогда в паре, то отношения, в принципе, кризисные. Тогда, в принципе, что у нас отыгрывается у нас по пятерке? и руки Жена. Ну за что здесь тоже может проигрываться? Возможно, о детях. Возможно, о потерянных. Возможно, также о потерянном. Либо проигрывает, что думает человек, когда вспоминает о вас. Но здесь постфактум, то есть человек именно вспоминает, не думает. Здесь я бы сказала немножко вспоминает даже в контексте. Но вспоминает некий большой отрывок времени и какой-то момент, который как бы никто и не гадал и не предугадывал. То есть что-то вспоминает, что из бухты барахта пришло, вот типа такого. Это какая загадочная позиция. Здесь и так можно и так, в принципе, трактовать. Если она, если вы в паре, давайте для первых, а потом для вторых. Если Короче, здесь кого из пара нету. То есть в, в паре никого нет. Если у вас нету пара, если разошлись как море корабли, предположим, вы загадали на вспоминать, что она вспоминает. Ой, что она вспоминает? Что думает человек, когда вспоминает о вас? Некий кризис, катаклизм она вспоминает, но вот здесь вот вспоминают все равно. Кризис, криз, катаклизм. Не то, что она несчастна, а вот здесь именно воспоминание о каком-то факте, то есть какой-то обыденной жизни. То есть сами думы, сами думы обычно являются у нас, и сами воспоминания это являются, во-первых, мечи, во-вторых, э, у нас э, э, эти, как их. Старшарканы, но я бы сказала, больше в таком контексте они бы отыгрывали, что она думает, когда вспоминает о вас, что можно было бы, там все дела, двойки нету, тут чисто кризис, чисто пятерочка Пентакль. Возможно, человек ощущал какой то нестабильность в развитии какого-то будущего или развитие в какой-то на тот момент, то есть не, не, не было какой-то поддержки с вашей стороны. То есть тоже может о каком-то контексте, который очень сильно негативный. Возможно, он наступил как-то внезапно и без согласия каких-либо сторон. То есть вот здесь вот я бы сказала больше какой-то такой контекст. То есть женщина что-то, она что-то уперлась, что она не ожидала, но здесь негативка, вспоминает именно негативку, но не думает, что она что-то вспоминает. То есть вот я бы сказала немножко другой какой-то вопрос, вот и больше по шестерке, попажу и по девятке. Ладно, чувство, в принципе, если вы в нормальных отношениях, то может проигрываться к вам. Но смотрите, тогда женщина очень сильно не понимает ваши какие-то намерения и цели. Жен, женщина, возможно, даже чего-то в отношении себя боится то есть, что вы что-то ей сделаете. Может, денег отгородить, может, еще что-то, может, не будете содержать, может, еще как-то. Здесь какой-то такой момент. Здесь раз. Второй момент. Но все равно второй момент тоже негативный. В любом случае, все так же. Но тогда человека полностью за себя, за свое мнение, полностью уверен в своих убеждениях по отношению к вам. Я не могу сказать, что чувство в этом плане есть просто к вам. Да, что он был кто-то для меня, да, да, да, это было классно. Да, он был кем-то для меня стабильным, но вот теперь я пошла, допустим, дальше я одна и без него. Тоже может здесь проигрываться. Но чувствую я, я бы сказала, какого-то некого... некого было и прошло. То есть как женщина понимает факт того, что она к вам чувствовала, но сейчас как больше целеустремленная, не несамодостаточная и тому подобное по отношению к вам. Поэтому, дорогие мои, а, да, вот такой больше, вот такого другого контекста я, к сожалению, не могла прочесть. Тут такого и нету. Здесь, возможно, причастны какие-то подруженцы, какая-то компашка тоже может быть причастна в воспоминаниях. Да, извините, наверное, наверное, будут три варианта, но это, наверное, не для всех. То есть три варианта могло быть, конечно, и больше, и другая трактовка, но здесь именно такие три варианта. Если кто-то не нашел свой варианты, сорян, я по-другому не могу сказать. Поэтому, короче, как так. Дорогие мои, спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Поэтому м -м -м -м, желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.